Привет, дорогой друг! Я приветствую, что вы зашли на мой канал, либо в социальных сетях и смотрите это видео. Пожалуйста, не выходите, не переключайте, не закрывайте это видео, потому что эта информация, которую вы получите, может изменить вашу жизнь, либо жизни ваших знакомых, друзей и родственников. Я сейчас поделюсь с вами очень классной информацией, которая позволит вам дополнительно зарабатывать. Может, вы создадите большой бизнес. И улучшите свое состояние здоровья. Потому что речь пойдет о здоровье, финансах и о территориальной свободе. Я сотрудничаю с большой американской компанией TLC. Total Life Changes в переводе с английского. Полные жизненные перемены. Я коротко расскажу о компании о продуктах, о том, какая возможность здесь есть заработать, а вы для себя примите решение, подходит это вам или нет. Если нет, ничего страшного, найдете себе что-то другое, останемся друзьями. Итак, компания Total Life Changes. Это большая американская компания, которая с 2003 года очень активно развивается на рынках Америки. Южной Америки, Латинской Америки. И сейчас она заходит к нам на рынок, в Европу, в страны СНГ, в Азию, в Африку. И есть очень большая возможность построить большой бизнес. Компания производит классные продукты для здоровья. Это детокс, снижение веса, косметика. БАДы, эфирные масла и другие. Более подробно я вам расскажу после этого видео, если вас заинтересует нам более подробную информацию, где наши доктора, ученые рассказывают более подробно о этих продуктах. Но коротко я расскажу вам о некоторых. Вот у меня в руках всемирно известный Иосоти. Original. это травяной напиток из 9 натуральных трав, который делает детокс. В 2005 году этот продукт стал лучшим в мире детоксом. Он содержит вот 9 трав, вы сейчас видите на экране состав. Это формула трав. И человек, который добавляет в рацион этот продукт, не меняя свой рацион и... Э, рацион питания и образ жизни у него улучшается сон появляется энергия начинает лучше работать желудочный тракт появляется ясность ума и появляется энергия уходят разные проблемы такие как связанные с кожными заболеваниями гемоглобидный сахарный диабет нормализуется давление и так далее и так далее и так далее причем это не продукт делает это продукт наш помогает нашему организму очистить вывести яды, гербициды, пестициды и другие продукты, которые к нам заходят извне, с питанием, с экологией, с водой. И за счет того, что из организма выходят эти шлаки, человек начинает себя лучше чувствовать. Эти результаты вы можете посмотреть в Фейсбуке, в Инстаграме, набрать хэштег вот и вы увидите более полумиллиона уже результатов в Америке и по всему миру Люди, которые пользуются этими продуктами Следующий продукт, с которым я хотел вас познакомить Это кофе Дель э, Натуральный кофе, основа его красный грип Рейши э, Кофе, который улучшает метаболизм, очищает кровь, дает энергию и на целый день вы себя чувствуете просто великолепно. И он очень вкусный продукт. Следующий продукт это НРГ, витаминно-минеральный комплекс, который сжигает жиры, дает энергию. Здесь в этом продукте 5 запатентованных формул для здоровья, которые питают наш организм. Еще один продукт я вам покажу. Это жидкий поливитамин Nutra Burst которые содержат 148 ингредиентов. Это витамины, минералы, аминокислоты, фитонутриенты, травы и другие продукты. Достаточно одной столовой ложки этого продукта в день, и ваш организм напитан вот этими всеми полезными веществами. У компании есть маркетинг-план, он гибридный, линейно-бинарный, есть линейка и бинар. И я вас познакомлю сейчас вкратце о видах заработка. Первый вид заработка это от продаж. Когда вы продаете какой-либо из продуктов, вы зарабатываете 50% от баллов. Второй вид дохода это когда вы привлекаете человека в бизнес и он покупает у компании продукт, вы тоже зарабатываете 50 процентов от баллов. Третий вид дохода – это бинар. Бинарный вид э, бонуса – это командный вид бонуса. Когда вы строите левую и правую команду и товарооборота меньше ветки, э, вам компания будет выплачивать от 10 до 25 процентов от, в зависимости от вашего ранга. Выплаты, кстати, у нас идут каждую неделю с пятницы по пятницу все что вы заработали на следующей неделе вы можете вывести уже заработанные деньги на свою карту либо на карту компании четвертый вид дохода это matching бонус в простонародье его называют заработок от заработка ваших людей например людей которых вы пригласили это ваша первая линия вы будете получать 50 процентов от заработка по бинару, по третьему виду дохода. Например, Сергей, которого вы пригласите в бизнес, начнет зарабатывать 1000 долларов 50% ваши. Вы пригласили Наталью, она заработала 500 долларов за неделю. Я вас поздравляю, 250 долларов вы получите. Пятый вид дохода – это lifestyle бонус В других компаниях этот бонус называется автобонус, жилищная программа, путешествия. В нашей компании, компания говорит, вот вам 1500 долларов в месяц, потратите, куда вы хотите, на свои нужды. Чтобы квалифицироваться на этот вид дохода, нужно достигнуть ранга национальный директор. Итак, какая ваша выгода, спросите вы. Давайте подведем итог. Большая продуктовая американская компания, которая сейчас на рынке является трендом и по популярности занимает первое место на рынке, заходит на наши рынки, страны СНГ, Европы, Азии и говорить о том, что такое быть первым на ваших рынках, я не буду, вы сами понимаете, что это очень выгодно. Второе, это продукт, который дает быстрые и видимые результаты и... Потребители и клиенты хотят покупать этот продукт еще и еще. Маркетинг-план, который позволяет зарабатывать 50% от продаж, от привлечения людей и от заработка ваших людей. Следующий момент. Чтобы начать бизнес, не нужно вкладывать здесь миллионы, тысячи долларов, идти брать кредиты в банках, занимать деньги. Любой человек... Неважно, сколько ему лет и кто по профессии может начать бизнес с 80 долларов. 80 долларов, вы не слышались. В Украине это 2000 гривен, в России 6000 гривен, в Европе это 70 евро. И все начинается первое с чая детокса. 80 долларов входит 5 вот таких комплектов на 5 недель самого лучшего в мире детокса. Вам компания дает интернет-магазин, бизнес-офис, и вы можете сотрудничать с компанией всю оставшуюся жизнь, покупать продукцию и зарабатывать еще на этом деньги. Поэтому, дорогие друзья, если у вас заинтересовала информация, свяжитесь, свяжитесь с человеком, который вам дал это видео. Если вы получили это видео от меня, свяжитесь со мной, под этим видео будут мои контакты, я вам дам более подробную информацию о всей линейке продукции, более подробный маркетинг-план и расскажу, что нужно конкретно делать, чтобы начать зарабатывать 100, 200, 300 долларов. И, кстати, многие люди, которые э, начинают наш бизнес, нашей компании, начав бизнес с 80 долларов всего лишь, они в первый месяц зарабатывают 200, 300, 500 и 1000 долларов. Итак, я вкратце поделился информацией. Теперь ваше решение. Что делать с этой информацией? С кем-то поделиться, использовать для себя, или, может быть, вам это не понравится. В любом случае, я желаю вам удачи, добра и счастья. Всех благ. Пока-пока.